Я не могу, я люблю жирных американцев Я выхожу из BMW i8 Потому что я приехала в магазин автомобилей автовернисаж И здесь таким машинам совершенно не удивляются Потому что это магазин Шикарных, самых крутых тачек, которые есть в городе Восемь 8 лет уже дружу с автовернисажем У них день рождения, поэтому я сегодня здесь Хочу записать им небольшой подарок интервью о том, как идет бизнес Я обожаю этот магазин, потому что всегда я ставлю сюда свои машины на продажу Они у меня все жирные, крутые, но старые и с пробегом Это сниму погодите познакомьтесь это роман директор магазина автомобилей автовернисаж рома скажи мне в чем концепция магазина концепцию которую мы э -э, на самом деле на сегодняшний день преследуем мы ее выработали буквально вот совсем недавно нас совсем по назад да, за 8 лет первый раз мы продаем автомобили ожидаемого качества за адекватные деньги. Те люди, которые рассматривают такие автомобили э, премиум-класса с большими объемами моторов, э, они как были, есть и будут. То есть э, это, э, любовь к этим автомобилям, она в любом случае у этих людей э, не пропадет. Независимо от того, сколько это стоит и как бы не повышали цены. Мы стоим сейчас очень... У хитрого автомобиля, это мягко говоря, стоимость, я вот вижу, 7 миллионов 100 тысяч рублей, а, название мне не выговорить, Эк как? Excalibur. Очень странно, что, Марина, ты как э, человек, участвующий очень много времени, проводящий и уделяющий автоспорту, ты не знаешь, что это за автомобиль Понятия не имею Я тебе немножко пристудил Когда зайдет в эти двери человек, которому ты потенциально можешь предложить вот эту вот машину Как он должен выглядеть, по-твоему? Ты его узнаешь? Ты знаешь, на самом деле, те люди, которые именно придут за этим автомобилем, они целенаправленно придут за ним Потому что данная модель -то представлена сейчас на... Рынок нашего большого государства. Он единственном экземпляре. И я больше могу сказать, что это один экземпляр из трех с половиной тысяч автомобилей, выпущенных данной компанией. Это был Симбиоз между автомобилем Mercedes SSK 1928-1929 года выпуска и данных автомобилей за 32 года существования компании было выпущено именно половиной тысячи. Достойное место здесь занимает мой 221-й Mercedes, который я поставила к ребятам в авто на реализацию. Обожала я эту машину. Это 2010 год, рестайлинг, 221 35 бензин. Резвая, классная машина, но самое крутое для меня лично в ней было то, что она максимально жирная, в ней есть все, подогревы, все массажи, подогрев руля, телевизоров, целая куча люк и пневма, которая работает. Небольшие какие-то мелкие недочеты, на которые у меня не доходили все руки, парни исправили. Машина сейчас приведена в такой сияющий вид, что я приехала сюда. Я даже ее не узнала, если честно, с самого начала. Но вот, моя малышка здесь стоит, среди таких же породистых красавчиков. И в ближайшее время, я думаю, они ее продадут. Рома, а как ты выбираешь машины, которые ты поставишь около витрины? Конечно, на, витр... на витрину выставляются всегда автомобили, которые. Ну, самые жирные, как ты говоришь. Да. Самые редкие, эксклюзивные для да, автомобиля. Есть куча таких примеров, когда мы выставляем сюда автомобили и потом его резко убираем. Люди прямо бегут сюда на всех парах и спрашивают, куда же вы дели этот автомобиль. Я думал, его уже продали. Слушай, а как ты вообще определяешь, какие машины ты возьмешь к себе на продажу, поставишь, а от каких стоит отказаться и почему? Простой ответ на такой вопрос. Берем практически все автомобили на продажу, ну, там, неважно какой ценовой диапазон. Самое важное для нашей компании, чтобы автомобиль был честный, понятный, э, не аварийный, э, с правильной историей, с историей обслуживания и так далее. Это очень важно на сегодняшний день. Да, мы дорожим своей репутацией, дорожим своим именем. Дай советы, пожалуйста, людям, которые продают свои машины, как выбрать салон и как продать на удачно. Продать и и продать и купить дай оба совета совет очень простой читайте в интернете отзывы смотрите сколько лет существует данный автосалон но ну, с пониманием что автосалоны существующие там месяц два-три я думаю что доверие не будут внушать людям читайте отзывы я вот как генеральный директор честно скажу всегда работаю с отзывами покупателей которые пишут тот или иной отзыв э, в интернете. И как практика показывает, что люди читают эти отзывы, отзывы, потому что они приходят сюда, в автосалон, и очень часто я слышу фразу «Да, мы читали ваши отзывы, ваш генеральный директор нам замечательно отвечает». Представим себе, что я человек не, не обремененный никакой экономией, куча денег. Что вот ты меня знаешь 8 лет? Что бы ты мне посоветовал купить? Марин, но... Из тех, скажем так, лет знакомства с тобой. Я понимаю, что тебе нужна, скажем, тачка, та, которая будет комфортная, которая будет быстрая. но и как сам любитель марки BMW, я бы тебе рекомендовал именно эту марку. И именно из этой марки ты сегодня вышла. Ай-8. Боже, тем более она электротачка. Спасибо, Рома, но ты знаешь, я питаю слабость вот к этой машине. Я, я хочу все эти 8 лет отучить от этого. Я не могу, я люблю жирных американцев. Не но, в смысле машины. Да, да, жирных американцев. У тебя есть Валентин, которого ты считаешь одним из ведущих менеджеров по продажам? Ну, он у нас на сегодняшний день уже занимает пост старшего продавца, старшего менеджера. И возлагаем на него большие надежды. Я, с твоего позволения, помучу его по конкретным машинам в салоне, пусть Пожалуйста. расскажет. ну, посмотрите, как у нас работают менеджеры заодно. Да, и зафиксируем на камеру. Спасибо тебе большое за интервью, спасибо. спасибо за то, что вы продаете мои машины. Ну вот, за моей спиной Валентин, и Валентин по нашей просьбе выбрал четыре автомобиля, по которым мы сегодня пробежимся в... с небольшим обзором. Скажи, по какой причине и какие машины ты выбрал? Хотел бы сегодня вам представить четыре основных, на мой взгляд, интересных автомобиля к рассмотрению. Которые разные по, разные по своей идеологии И по психологии В данном случае представлен автомобиль 2013 года выпуска В чудесном синем цвете В заводском синем цвете интересном Он только в начале своего пути, в начале доработок. Вы берете изначально автомобиль мощностью 540-560 лошадиных сил и начинаете над ним работу, это как конструктор для взрослых, для тех кто любит тюнинговать, для тех кто любит э, делать что-то свое, необычное, не так как у всех. В данном случае стоит только выхлопная система, то есть в mm -hmm. на начале своего пути по тюнингу э, и все. Значит, что у нас получается в сухом остатке? Сток 3,5, разгон, если я не ошибаюсь, от 0 до сотки за 3,5 секунды, около того, начиная да, да, от да. 2,7. И за 3 миллиона рублей я становлюсь счастливым обладателем такого пепеласа. Все верно? Совершенно верно. И у меня впереди еще огромные тюнинг-проекты. И так... и ну, слушай, а если, если у меня сразу 10 миллионов рублей, я люблю понторезные большие машины, в которые я могу посадить семью и всегда быть, знаешь, вот на этой современной волне. Что ты мне посоветуешь? Вот сейчас до начала съемки ты мне сказал, что это единственная тачка, которая может удерж... уделать ГЛЕ. Гале 63 AMG. Пожалуй, uh, Геленваген uh, Нового поколения Пожалуй, может уделать и к 6 Нового поколения uh, Ну и порядком, я думаю, все Кроссоверы, соплатформенники этого автомобиля Если Но... не сядет батарейка И Поправочка, поправочка При идеальных погодных условиях uh -huh. И при идеальных условиях состояния Технического этого автомобиля uh -huh. Потому как uh, старт с места до сотни Это самый быстрый кроссовер В мире, официально ты семьянин, у которого есть 10 свободных миллионов, 10-15 свободных миллионов рублей Ты уже многого добился в жизни, ты уже в принципе очень многое успел в своей жизни Ты особо никуда не спешишь, но при этом при желании ты можешь утереть нос очень многим на, Я думаю 99% потока Ты приходишь в шок от того, что тебе не нужно приезжать на заправку тратить свое время для того, чтобы выйти, расплатиться, залить, не залить. Ты приезжаешь домой, поставил свой айфон на зарядку, поставил свой планшет на зарядку, поставил свои наушники на зарядку и свой автомобиль. Ты поставил на зарядку, а утром ты все забрал и все и у тебя И далеко на одном заряде? На одном заряде данный автомобиль может проехать, как заявлено заводом из Гутвиллем, порядка... 500 километров. Мне очень не нравится то, что я обсираю нашу природу своими большими объемными машинами, особенно этими тюнячими гончими тачками. Мы их заводим, оттуда пердешь ванизма, тучи, этого дыма какого-то непонятного. Просто ужас. И с тех пор я мечтаю на самом деле об электроавтомобиле, но на данный момент из электроавтомобиля я знаю только Приус и вот i8, на которой я сегодня каталась. Какой самый необычный покупатель в твоей жизни был? Самый необычный, пожалуй, покупатель, который зашел в наш автосалон э, в шортах, в футболке, в сандалях, с рюкзачком через плечо и приобрел автомобиль стоимостью пять с половиной миллионов рублей за наличные, достав из рюкзачка. Валь, сколько здесь мотор? Здесь э, мотор 518 лошадиных сил. А до сотки за сколько? Да, сотни, ну где-то в районе трех секунд, ну что-то типа геттера. Угу. Да. Как я люблю больше. Как ты любишь? Да. Слушай, ладно, если нету десятки, есть пятерка. Пять это край. Есть универсальный автомобиль, который выглядит шикарно, который экономичный и в то же время это все-таки лакшери. Я это надеюсь, это Range Rover, Бог, Автобиография с дизельным двигателем, 340 лошадиных сил. Всего пять с половиной миллионов рублей, Ну что еще? Еще экономичный двигатель, дизельный, еще это версия автобиография Long, то есть удлиненный кузов. Как я люблю, кстати. Как ты любишь. И, конечно же, это благодаря тому, что это Long, это кабинет на колесах. Прошу пройти в салон. А также еще здесь есть пневма, которая сейчас лежит. О, подножка, красота, люблю подножки. Что мы здесь видим, друзья мои, удлиненный кузов автомобиля позволяет заднему пассажирам комфортно разместить свои ноги. Также я смотрю все массажи задних сидений, полностью управление бортовыми всеми компьютерами и мультимедийными системами сзади. Ну, естественно, свой климат, кожа с перфорацией, обдувы. Все есть. Все есть. Божечки! Очень тяжелая дверь, потому что это лонг. Она длинная, тяжелая, блин. Я, как человек, имеющий опыт езды и работы на заднем сиденье, могу сказать, что в мое время, когда я была богатейка Мэри, мне было очень важно, как работает подвеска, когда ты сидишь сзади. Хрен с ним, с этими компьютерами место да, для ног очень важно, но самое главное – это работа подвески. Насколько плавная эта машина? У меня что-то сомнения. Плавная, в зависимости от режима, опять же, выбранного режима подвески. Автомобиль абсолютно комфортный, даже на этих огромных колесах. Тюнячих. Скажи честно, приятно торговать такими эксклюзивными, крутыми, дорогими, жирными тачками? Действительно, это приятно, это доставляет определенное удовольствие, но, как показала практика, рынок диктует свои правила и приходится адаптироваться, поэтому немаловажно учесть тот факт, что мы занимаемся не только премиум-сегментом. Мы сейчас адаптируемся и под сегмент э, рыночный до 500 тысяч рублей У вас, я вижу, что всегда все красиво, машины нализаны С уважением вы относитесь и к ним, и к потенциальным покупателям Спасибо вам большое за это, обожаю ваш салон, за душевный подход Спасибо большое компании Автовернисаж за то, что разрешили провести съемку сегодня у них Спасибо большое Жене Ткачевскому за то, что вот все снял С вами была физика вождения, меня зовут Марина Белолипская, пока! Сейчас мы найдем у владельца Ай-8 для того, чтобы я красиво вышла из кадра и попросим его поснимать его тачку.